я обещал нужно выиграть серебром а кстати показать вам о серебро золото платина точнее а, спел карта хорошая для побе победы если мы будем количество именно собирать они а не... еще минералов ну ладно Чтобы гиганта запустить, это ну ладно макс риск, в принципе можно. В принципе, можно. Только на везение еще где поставить базу, кучи и все будет капитане надо. Это другая тактика. Угу. глазик да. давай глазик второй прячемся да может быть, может быть вот так и сделать тай нас врубят мы должны быть необычными так делать не так вот прям что прямо сбрублен не хай вырубать бал хоба на по спину э -э -э, умна. думаю что да база стрипера уже кстати ты уже один чучок может пойти и отвоевать в принципе вдруг он там разведку кинул нужно друзья еще разведку хоть один персонаж хоть один не жалеть не жалеть не так уж это... ну что давай какой-то рассвет делаем на автомате чтобы пошли уже знали где он находится сразу врубали по быстрому ну, в принципе вы тоже можете сюда вот ничего не вижу но это классно что мы будем за моей тактикой потом можно кстати взрывать и все а, но ну это если два можно понятно значит он там находится а это его будет рабазом значит он что-то не строит он будет потом строить да прям вовремя но будем мешать порточки меня также а, понял. Он нас напал. Я говорю, что у нас нормально. Да. Бля! Хотел кнопку мне сломать. Мы возвращаемся. такая тактика логичная не крутая куда пошли а. Хе, это одна обратно то есть не так хватит Мать, спасибо она уже правда не потом давай тут как ту базу построим маны говоря слишком перед 700 было видение легкие персонажи легкие добычи Давайте базу строить. Вот. так. Вот, да. В чем, чем делаем? Пожалуйста, возвращайтесь на базы. Да, да, да, знаю, что он еще войска будет копить. Поэтому я так, что, так же сам сделал. Конечно. Еще войска. Да, знаю уже про гигантский скати. это ну, потом это а общество. Сейчас, когда вы вас эти четыре штучки, тогда можно, okay. так, 4 Так, секунды, давай, ускорим. Это секретная база. Uh -huh. секретная база. как я люблю секретные база Пора уже. Видите, сколько у нас тут показывается? Это знак, что пора что Думаю, давай. Оба, больше, больше войск. Кстати, вам уже про замутить что -то. Раз запускать гранатор, потом отменить. Потом обратно жладих на Ладно. Вот так можно делать. У нас нет еще столько войск, но можно. Я скажу точно. Потом нет. О! Кто пошел. так окей попробуй здесь если обратного нету то кукуновых потом строим вторую базу а почему базу построить сова вражеская сова вон сова я вижу размытие ага я понял специально себе что ли? Так, вообще, в принципе, а тут казарму, тут казарму. Он нормально строит. Я показал мне, значит что-то будет делать с этим как-то помочь. Что в принципе хай атакует у нас? А мы такие захватим все точки, нас атакуют уже все. Слушай, что, что еще есть? Умираю все видео. Все видео. Ай-ай. Давай. Да, давай. А, Давай. но ну, тактика новая да типа того что-то никто не настроил да у меня тут просто бардак какой-то на кнопку врубать угу. еще база врубать если получится Так, можно не тратить ресурсы где наш а, вон он где. так нам говорят уже потратили на ресурсы максимум главного тактика используем для эту тактику, Давай. так войска все здесь для сбора, призы скорее я вам так что вот как он да мыть вот такую новую тактику Опять. Так вот так, кстати, еще можно. В принципе, ну... О. Ремонт. Ага. Так, хватит так, все. Лихо обругает. В принципе, такую уйти, может это максимум. Сова. Дай, пожалуйста. Ну, не сразу просто хайбут вот здесь. Сова, здесь нужно построить. И вам сова. Вон он, тэн, давай. Все, вас за ними следит и будет чёт, четко, четко очень. Эй, лев. Вон там. Но бегом. Да, знаю, что нужно базу построить. Вот такой вот. Вся бруду. Сама. Эх, все вырвы, блин. До едина. Настяка, проявим эта базу? Можно там никого, неприпосту. Что-то новое. Пасторезов. Куча, что отлично, значит. Нужно все тут забрать себе. Да. Некоторые наверное, а -а -а. Ед, если честно. наш будет придет кардек, если они не... нас пробег. Просто идите, сюда вот. Давайте. эти вот огну должны лишь пранковать ну. пошли пошли пошли троллить пошли пошли пошли пошли на базу вражескую то что 0 пошли пошли пошли там они, где она там вообще вон не что он колючие собирает войска Но это тоже нам очень важно. Что прям построить там что-то, что построить там что-то? Вон они, кстати. Ого-хо! Друзья, я офигел просто. Нет. Просто нет шанса. 30. Сколько максимум, кстати, можно? 50 максимум. Офигенно. Не знаю. Да, кстати, мы все здесь быть. Некоторые остаться. Да, может и все здесь быть. Некоторые остаться. Давай, по-быстрому. думаю макс риск пошли атакуйте атаковать его на мать на мать так а вот и ничего не замечаем отлично а, заметили пробовать пришло время пробать Давай потихонечку вот такая тактика называется. Выглядит те капец. Вы, блядь, пошли здесь. Торничка а, пошлите мощи порубать ему базу. Ага. То у него тут база будет. Да, друзья, вы помните наш нашу так? Я говорю очень давно. давно он такой пока у тебя да я такого хопо и крышка о нет о да все он понял о чем то давай давай он к нам вот идти на а я на базу построил вот так нужно не бояться атаковать что а? о, о красиво все неужели выиграл да вот так нужно не бояться крыла ну ты еще раз можно меня такой значик вставить да на счетчик давай я не буду. Утка. давай, о, следующим роликом, следующим ролике, пока.